Добрый-добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Очередная небольшая прогулка по очередному городу, в котором удалось побывать. Абсолютно солнечному, жаркому, за 30 сегодня здесь у нас в Череповце. Казалось бы, на русском севере, да, в Вологодской области. Но знаем мы, друзья, что Череповец – это город с горячим сердцем. Поэтому, да, видимо, вот так вот должно быть здесь этим летом 2021 года. Жарко, солнечно. И совершенно чудесно. Пойдемте, друзья, чуть прогуляемся. И очень надеюсь, что у многих, кто в этом городе не был и побывать еще только планирует, а может быть и у тех, кто был здесь давным-давно, эта прогулка изменит представление о том, что такое Череповец сегодня. Потому что многие уверены, убеждены в том, что это советский моногород, город, который целиком и полностью живет только всеми радостями и горестями, того самого Череповецкого металлургического комбината, ну, то есть компании «Северсталь». Это не так, друзья. Это очень любопытный город. Это пример того, как Средневековье может так, знаете, трансформироваться сквозь свой 19 век и в первом быть очень-очень любопытным. Городу вообще это не два с половиной века, как написано во многих путеводителях, что лишь Екатерина II даровала городские права «Череповцу» в 1777-м. А поселение, вообще-то, еще с 14 века здесь известно. Сегодня об этом поговорим, сегодня немножко погуляем, в том числе и по, конечно же, проспекту Ленина, и по советскому, бывшему Воскресенскому, который является в городе, конечно, основным и самым красивым. Ну что же, смотрите, вот сейчас, буквально еще чуть-чуть, мы с вами ступим на площадь, название которой не очень даже знают череповчане. Э Черепани, как еще, знаете, есть такой катайконим, немножко старинный. Потому что вот эти креули, как их называют сегодня, очень сложно мне объяснить, что это такое, но это вот так вот немножечко под углом, немножко скругленные углы вот такого четырехугольника, который сегодня площадь-то и формирует, но изначально это была площадь под названием Торговая. Две основные торговые сухопутных дорог... сухопутные дороги пересекались вот здесь, вот на том самом перекрестке. И поэтому довольно большую площадь занимала эта площадь. И сегодня вот эти вот креули, они так немножечко выбиваются за этот екатеринский план урегулирования улиц города. Череповец во второй половине века 18-го должен быть суперрегулярным городом, то есть с параллельными перпендикулярными улочками. Рассечен должен был быть вот на такие кварталы. И вот эти креули, такие, видите, чуть-чуть закругленные уголочки этих улиц здесь. Но это сегодня, если хотите, самый что есть, центр города. И вот одна четверть бывшей торговой площади сегодня принадлежит Милютину, друзья. Пойдемте знакомиться с Иваном Андреевичем. Чуть он против солнца, ну ничего, сейчас найду, как его лучше вам показать. Это памятник уже в 21 веке установленный здесь Андреем Ковальчуком. Блестящим, конечно, скульптором. С его работой мы сами частенько знакомились как в России, так и за рубежом. Вот он, посмотрите, в таком чуть распахнутом пальто своей традиционной тростью. Иван Милютин, кроме того, что был известным судопромышленником, торговцем, меценатом, так еще и почти полвека исполнял функции городского главы. Его переизбирали 12 раз, только представьте. И именно в... Годы, когда он руководил городом в конце 19-го, начале 20 века. Череповец из уездного, простенького, маленького, никому особо неизвестного города превратится, ну, если хотите, в русские Афины, в Северный Оксфорд вообще, как только его не называли, потому что он откроет очень много учебных заведений. И вот в том числе, посмотрите, сегодня здесь на площадь Милютина смотрит и вот этот дворец бракосочетания. Там он сейчас идет в правой части какой-то ремонт, видите, жужжит перфоратор. Но Вот именно правая часть, она более исторична, что ли. Там и по кирпичу понятно, что это постройка вековой давности. А вот этот уголок относительно недавно был восстановлен. Так вот этот дворец бракосочетания сегодня, в свое время, при Милютине, будет женской гимназией. Ее назовут Александровской в честь... Александры Федоровны, супруги императора Николая II. Вообще, для начала века XX женское образование – это табу, тем более в маленьком уездном городе. Зачем бабу грамоте учить? Говорили представители местной городской думы, и Милютин довольно, довольно долго их уговаривал, что вот такое заведение открыть нужно. И здесь давали профессию, здесь, в том числе, закончив эту гимназию, девочки, Девушки могли идти преподавать, да, становиться домашними учительницами и так далее, и так далее, и так далее. Плюс, посмотрите, здесь на постаменте Милютина мы с вами видим еще Александровское техническое училище. Сегодня лесотехническая академия тоже он в свое время будет основывать. А еще вот тут Брикшик Сна, посмотрите, с другой стороны постамента. Можно сказать, что он будет конструктором сразу трех опережающих время бригов больших. Кораблей, которые занимались такой вот э, междугородней торговлей в свое время Шексна, Алексей и Россия. Три большущих брига вот он, ну, можно сказать, сконструировал. Плюс и сухой док построил, плюс и железную дорогу, например. Петербург-Вологда провел в череповец. Посмотрите, не случайно. Еще одна сторона это городской ЖД-вокзал. Потому что совершенно по-другому могла пройти железная дорога в те годы. Настоял и Милютин, и череповецкие кувцы что нужно веточку провести через город. Это тоже, конечно, в 19 веке дало свой импульс к развитию. Вот так. Настоящий городской герой. Бюст Милютина можно найти в городе. Вот такой красивый памятник. Площадь Милютина, я сейчас на ней нахожусь. Ну и, конечно, музей дача Милютина, что на берегу Шексны. Думаю, что мы сами туда тоже дойдем. Именно Милютин, в том числе, будет инициатором создания театральной труппы в Череповце. Посмотрите, в начале века 20-го она обзаведется вот таким чудным зданием. Единственное здание с башней в центре города. На башне часы можно сверить почти полдень. Сегодня здесь театр камерный, а в свое время каким он только не был. В советские годы даже какое-то время здесь был так называемый театральный комбинат который вообще клепал премьеры одну за другой. А там на углу можно заметить мемориальную доску, что здесь выступал Луначарский. И вообще у него с этим городом много что связано. Есть и чудесный бульвар Луначар... Луначарского, есть гостиница, в которой он останавливался, когда приезжал. Когда на свет появится тот самый Череповецкий металлургический комбинат, то в этом здании будет как раз Дом культуры. Металлурга. Ну а вот сегодня, да, театральная труппа, фиши, постоянные интересные спектакли, все здесь, и вот он, ну, если хотите, главный перекресток города, и вот она, центр бывшей торговой площади, да, видите, вместо площади мы с вами сегодня видим такие четыре однотипных здания, которые стоят здесь по углам, еще в 19 веке в Череповце был кирпичный завод, поэтому выбор материала очевиден, вот раз, вот два. Вот три на другом берегу улицы. На, и вот четыре, соответственно. Вот если эти четыре здания так мысленно сейчас из города убрать, ну вот то тогда вот вся эта довольно большая территория это и есть торговая площадь. Потому что вот проспект, по которому мы с вами сейчас пойдем, называется он сегодня Советский, изначально был Воскресенский, потому что соединял Воскресенский монастырь и собор, к нему сейчас подойдем, с селом Федосева. Это вот там, вот в той стороне, в считанных километрах. Когда-то село это как раз и занималась тем, что на монастырь работала, за счет него жила. И вообще долгое время Череповец это и есть, в первую очередь монастырь с небольшим посадом вокруг. Из интересного хочу сказать, что противоположное здание, которое видите вы, это сегодня художественный музей. Очень даже достойный, друзья. Плюс большие молодцы сотрудники музея, что устроили там QR-код прямо при входе. Можно его отсканировать и прослушать бесплатную аудиоэкскурсию по Череповцу. А вот это здание, здание сегодняшней филармонии, может похвастать, например, старейшей в городе аптекой, которая и сегодня работает, превращена в такой своеобразный музей. Вы видите. И всякие чудные, старинные банки-склянки тут вот как раз и можно рассмотреть, представить себе, как аптечное дело выглядело в конце 19 века. Несколько милых кофеин. Более того, в Череповце очень здорово, что на улице приятно пахнет. То есть вроде бы, думаете вы, ага, город металлургов, должны здесь трубы чадить своим желтым дымом, доменные печи кто работает. Да, это все так и есть. Но это на юго-западе города. А в центре пахнет пряниками. Пахнет продукцией кондитерского завода черповецкого. И пахнет прекрасно. Вот ей-богу, ни капли, ни лукамлю пахнет здорово. Здорово также, что неподалеку от исторического центра, даже, можно сказать, на историческом здании бывшей городской думы постройки 2013 -го года, где сегодня филармония, мы с вами сегодня можем увидеть бюст Александра Башлачева. А, знаете, оказывается, я сам этого долго не знал, я прожил несколько лет в доме напротив того, из которого он вышел из окна. Он родом из Череповца, на комбинате работал его отец. Он сам там меньше года поработал художником на том самом ЧМК. А он познакомится с Парфеновым в Ленинграде, вдруг выяснит, что они оба из Вологодчины и как-то это, знаете, сблизит двух молодых людей. Именно Парфенов, скорее всего, познакомил Башлачева с Артемием Троицким, который устроил ему первые концерты в Москве в Ленинграде. В Ленинграде в середине 80-х Башлачев будет вместе с Цоем работать на той самой легендарной камчатки в котельную сергея фирсова что у нас на блохина и все свое лучшее напишет за считанные пару лет а потом выйдет из окна и представляете какая беда этим летом 20 июня 2021 года точно так же закончит свою жизнь сын александр башлачева егор он родился через несколько месяцев после кончины своего отца. И вышел из окна этим летом. Александру Бушлачеву посвящен музей в Череповце, до которого я все никак не могу дойти. Очень надеюсь, что как-нибудь получится. Его в прошлом, 2020 году открывал Парфенов, как раз специально приезжая, специально приезжая сюда, черепавец. Ну, а мы, друзья, с вами на Советском проспекте. Вот посмотрите, как выглядят такие чудные, однотипные двухэтажные каменные дома. Это все застройка как раз 19 века. Вот красный кирпич, который видите вы, вот остается у нас чуть позади. Это конец 19-го, начало 20-го века. А когда вы видите такой классический русский каменный стиль, то вот это как раз первая половина середины 19-го. Кроме застройки здесь есть, посмотрите, вот такая небольшая часовня преподобного Филиппа Ирамского, очень почитаемого в северных краях святого. Вот небольшой купол и очень хорошо виден. Интересно, что здесь вот в этом, самом дет... в этом самом доме, прошу прощения, проведет детство Анна Демидова. Может быть, знаете, горничная императорской семьи, которая будет убита вместе с императором в подвале Ипатьевского дома. И вот об этом здесь есть мемориальная доска. Вообще, хочу сказать, что в Череповце хватает мемориальных досок, памятников. Это ну, действительно и город музеев. Там больше 30 можно насчитать. Что, согласитесь, для небольшого города, ну как небольшого, да, районного центра, но все-таки треть миллиона, для города, который нельзя назвать да, музейной Меккой, но, наверное, пятерку точно могу Назвать музеи, которые срочно нужно посетить. Усадьбы Гальских, например. Усадьбы Врещагиных, конечно же. Музей металла Северсталь, музей Зеленая планета Фос фос-агро Детский музей, музей природы. Художественный музей, что здесь. Ну, прям для музея Фила, знаете ли, наслаждение. Но и для любителей чего-нибудь этакого прикупить. Тоже Череповец может быть городом интересным. Посмотрите, вот здесь, на советском, ремесленная лавка. Вы знаете, наверное, один из лучших музеев... oh, магазинов, прошу прощения, города. Но оговорился я не зря, потому что можно смело этот магазин музеем назвать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто чуть-чуть покажу, какой у вас классный магазин, что можно купить и вологодское кружево, что можно купить в том числе и... В том числе посмотрите книжку Саши Башлачева, бересту, сувенирки, причем ручной работы да. вот прям вы делаете сами Я гончар. О, вы гончар. как вас зовут Кузырева, неля. Вот. неля боже мой вы потрясающий вот это все ручная вот работа да? вон там стоят мои. слушайте вот это да класс, ну, класс. Что игрушка здорово да да здесь да. можно купить и вологодский лен тут можно и просто знаете а здрасте и кружева и даже посмотреть как например вот выглядела богато обставленная квартира Череп... Купца из Череповца, да. Купца из Череповца. Кружево, да, только что показал, сейчас еще разок. Мы с вами, когда в Вологде были, друзья, про музей Кружева вспоминали. И как раз, кто захотел, туда заглянул. И вот такие домовые, да, чудесные. Ну, класс, класс, класс. Спасибо вам большое, побегу дальше, спасибо. Друзья, вот, заглядывайте, да, ремесленная лавка на советском проспекте, Фу, жарко. Если в магазине еще поставят кондиционер, я вообще оттуда не вышел никогда. Это все купеческие дома, причем это редкий пример именно винти деревянной архитектуры, но в основном с 19 века здесь строятся как раз вот такие каменные. И кстати, в одну из арк, сейчас мы с вами нырнем, чтобы вы немножко посмотрели, как наш воскресенский проспект выглядел до революции. Ну, например, вот. Мощеная, вы видите, в центре дорога. Те же самые два этажа домики тротуары. Вот, например, часовня Филиппа Ирабского, да, которую мы сами только что видели. Видите, вот она как раз. И рядом книжная торговля. Вот тут сейчас будет интересно на ту же самую часовню вид. Да? И вот то самое здание городской думы по начала 20 века. Красный кирпич. Или вот крестный ход, например, от этого Воскресенского, к которому мы с вами сейчас пойдем, ну, класс! Вот он еще раз, наш проспект. Пойдемте сравним да, с тем, что можно увидеть на улице к сегодня. Ну, главное отличие, конечно, автомобили вместо конных повозок, конечно, нет деревянных тротуаров, есть вот такая, ну, кое-где, да, выпавшая плиточка, но так в целом, знаете, гулять по Череповцу удовольствие. Ну и, конечно, вот такая архитектура. Посмотрите, Дом Волковых вообще роскошный. Вот я вам сейчас покажу между окнами первого и второго этажей вот таких вот чудных грифонов, которые поддерживают урну с богатством. И это все первые четверть 19 века, друзья. Какой карниз интересный, смотрите. Во многих из этих домов сегодня открыты кафе-рестораны. Я вам хочу сказать, ресторанная жизнь в Череповце она бьет ключом. Один инжир вообще чего стоит. Вот там рипс чудесные совершенно. Ребрышки с крафтовым пивом. Плюс э, итальянские рестораны, чудесные пиццерии, французские рестораны, выпечка и так далее, и так далее. А вообще... Можно смело в этих ресторанчиках сегодня услышать иностранную речь, друзья. Потому что, опять же, по работе в командировке сюда приезжают стальвары из Франции, из Германии, из Скандинавии. И поэтому тут этого не, не удивляйтесь. Еще один дом постройки 60-х годов века 19-го. Дом Высоцкого, видите вы, он превращен в музей археологии. Вот такая ладья викингов. Здесь, ну вообще тут не столько про викингов рассказывают музеи, сколько про ребят постарше про те древние племена, которые селились здесь, на этой земле. Племена эти были, скорее всего, финно-угорские. Потом придут славяне, начнут торговать пошек с ними, Именно здесь проходил тот самый путь из варяг в греки, из варяг в арабы. А потом, в середине века XIV, сюда придут два ученика Сергия Радонежского. Тот самый Феодосий и Афанасий. И, как вы понимаете, придут они ну, практически на пустынный берег. Вот таких комфортных гостиниц, а это именно гостиница, как видите вы сейчас. А я вас не снимаю. Вот эта гостиница построена в самом начале века 20-го. И здесь все время останавливался как раз Наталья Васильевич Мы с вами говорили, что довольно много адресов, скажем так, связанных с этим человеком. Успею перейти? Успею. Хоп-хоп. Так вот, никаких гостиниц комфортных не было в 14 веке. В 14 веке вырыли они себе землянку, поставили они себе здесь крест на высоком берегу реки, ну, якобы, где было знамение, что вот именно тут стоит основать монастырь. И, собственно говоря, таким образом зажили отшельнической а, монашеской жизнью. Ну, при всей вот этой красочной картины, того, как удаляются в глухие места монахи, чтобы служить Богу, а, картины эти описаны в житиях, но так если геополитически посмотреть на это дело, то 14 век — это время, когда Новгород и Москва начинают делить между собой русский север. Новгород тут испокон века а, владел этими землями и, собственно говоря, торговал с большой выгодой для себя, тем же самым мехом. А, дикие животные с ценным мехом водились всегда. И... Москва в 14 столетии решает как раз покончить здесь над Новгородской Вольницей и свои монастыри-крепости поставить для того, чтобы эту землю закрепить за собой. Сейчас чуть прервусь с истории, никуда не уходите. Хочу вам показать, друзья, один из корпусов Череповецкого государственного университета. Вот такое в советском стиле выполненное здание. Ну, казалось бы, здание не шедевр архитектуры. Ну, может, так и есть. Но уникально другое. Череповец – это единственный районный центр, который может похвастать своим университетом. Вот так, причем достаточно хороший, ну так по отзывам. Как вы понимаете, я не заканчивал, даже ни разу внутри не был. Напишите, если вы выпускник ЧГУ. Прям вот любопытно, что скажете. Да, и, друзья, нравишку не забудьте поставить, потому что потихонечку плавались. И сейчас так в любой момент может прекратиться запись. Ну, очень жарко. Ну, да ладно, двигаемся к Воскресенскому собору потихонечку. Хочу показать вам архиерейское подворье. Собор вот такой аккуратненький каменный, в два этажа дом, где сегодня находится воскресная школа и библиотека. И вот такой еще в дереве сделанный, тоже постройка 19 века. А вот и сам храм. Те самые Феодосий и Афанасий будут основателями монастыря. Он ну, почти 400 лет будет существовать. Будет неплохо зарабатывать за счет того, что ему разрешили собирать пошлину со всех проходящих по сне судов. Да и плюс сам неплохо зарабатывал. Ремесленные традиции железоделания на этой земле всегда будут развиты здорово. Не случайно тот самый череповецкий, металлургический, он стоит на этой земле, да, потому что та самая болотная руда, она здесь была всегда. И крицу умели получать, и за счет этого неплохо торговали. Но уже в Екатеринские годы монастырь будет секуляризирован. И, собственно говоря, тот храм, который вы видите сейчас, он чудом сохранился с 18 века. Его в 20-е годы при Петре начали строить. Строили долго и сложно. У него когда-то была колокольня вот здесь, на этом месте. Сегодня лишь ее основание видите вы. И это храм середины 18 века. Воскресенский собор. Сегодня действующий. Там внутри несколько старинных икон очень любопытных заглянуть точно стоит как-нибудь принять в череповец заходите но повторюсь при екатерине монастырь перестает существовать при екатерине же череповец становится городом 1777 да ему дарованы будут городские права потом при павле он чуть было эти права не потерял тем не менее отстояли горожане свое гордое право именоваться городом. Сами за свой счет решили содержать магистрат. И в начале века 19 если честно, Череповец мало что из себя представлял. В нем жило 902 человека. 902, понимаете, ну, это большое село. Но случилось сразу два важных фактора. Во-первых, моринская система водная была открыта в честь супруги Павла Петровича. Она будет как раз названа моринской, Марифедны. И город стал важным городом-портом. И стало развиваться, например, судоремонтное дело, судовождение, опять же, там, э, лоцманская школа. О, тут денечки, хорошо. И Череповец станет важной точкой, где могли остановить свои суда там, на протяжении там, 400 километров водного пути все, кто по маринской системе шел. Поэтому тут же развивается и торговля, конечно, и промышленность, и прочее, прочее. А потом тот самый Милютин, Андрей Иванович Милютин, судовладелец, Плестящий, что говорить, человек. Почему Андрей Иванович? Иван Андреевич. Что я говорю? Иван Андреевич. Плавлюсь, извините. Городской голова как раз. Мы с вами начинали у его памятника, а вот сейчас будем подходить к его даче. И вот смотрите, друзья, вся вот эта территория, по которой сейчас я иду, когда-то принадлежала монастырю. Здесь сегодня такая чудная, вы видите, роща. И вот такой, посмотрите, вымощенный булыжником спуск. Вообще сложно себе представить, но когда-то вот так все проезжие дороги мастили. И представляете, как вообще трясся какой-нибудь Тарантас, неподрессоренный тогда. С какой скоростью вообще ездили на лошадях, да на повозках в свое время. Ну, кошмар же. А вот на этом высоком берегу вы видите, правда, чуть за деревьями, может быть, не очень хорошо видно. Но, тем не менее, памятник действительно и истории, и архитектуре, и архитектуре. Такой городской жизни конца 19-го, начала 20 века. Вот это она и есть как раз, та самая дача Милютина. Ну, видно плохо. А хотя вот так, смотрите, вот сейчас пройду, вот, по центру экрана, балкончик, вот видите, на втором этаже. Вот это как раз его кабинет. У него приемная и гостиная была на первом этаже, а второй этаж были личные покои. Он после того, как вроде бы свой рабочий день заканчивал и со всеми делами... Разделывался, тем не менее отправлялся домой, легкий ужин, и допоздна засиживался, вообще не гасил свет практически до утра. Писал труды по экономике, по судостроению, думал о том, как можно улучшить жизнь города. Ну, шутка ли, 12 раз его переизбирали городским головой. Он и умер, сидя за рабочим столом в начале века 20 по-моему. Сегодня это отличный музей, сегодня это и выставочный зал, плюс вот этот высокий берег, он, конечно, хорош отсюда, хорошо смотрится Шексна, смотрите. Мы выходим на берег как раз великой реки. Шексна протекает и в районе Сугорье, да, вот как раз по территории Вологодской области она течет. Есть город Шексна, она сегодня часть, конечно, Волгобалтийского водного пути, поэтому не удивляют вас, я думаю, вот эти краны, которые там, там, порт там чего-то разгружают, загружают. И иногда нет-нет, но вот просто по реке видно, как идут серьезные баржи, сухогрузы. А вот там, на противоположном берегу, может быть, видите, усадьбу Гальских. Еще один привет 19 веку. Еще один пример. отличной дворянской высадьбы. и музея, который сегодня можно посетить. Вот вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот тут. Вот тут, если вам видно. Ну, а сюда, на этот берег, я вышел, друзья, для того, чтобы познакомить вас с Афанасием и Феодусием, конечно же. Вот так, пойдемте. Относительно новый памятник. Тот, который Афанасий, он левее в монашеском таком куколе, вы видите. Тот, который Феодусий, он правее. Вот именно эти ребята считаются основателями Воскресенского мужского монастыря, который в свое время и положил начало Городу, А в 90-е годы как раз им здесь на берегу будет установлен памятник. Считается, что все официальные делегации обязаны приехать сюда и вот так же сделать руками. Те, кто слева, левую руку, те, кто справа, правую, ну и сфотографироваться. Вот и мы с вами, можно сказать, сфотографировались. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, поставьте нравишку, если понравилось наша залитая солнцем прогулка по Череповцу. Классный город, и богу но если вы, посмотрев его исторический центр, захотите понять, чем он сегодня живет, то тогда на четвертый трамвайчик сесть вам нужно и проехать полчасика в сторону комбината, конечно. Попасть во владение компании Северсталь и сходить в центр металлической промышленности. Но это уже совсем другая история. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.